Всем привет, ребят! Сегодня будет максимально полезное видео. Будем разбирать сотрудничество SafePal с Biswap. Зачем это нужно, как им пользоваться, какие мы получим от этого преимущества. Ну и самое главное, я все это покажу на мобильной версии кошелька SafePal. Наконец-то я даже покажу, как им пользоваться. И вы сами убедитесь, насколько это классный кошелек. И убедитесь в том, что взаимодействуя с ним, мы можем через него... Пользоваться абсолютно легко с нашей любимой DeFi платформой DEX биржей BISWAP Кому данный ролик может быть интересным, присаживаемся, поехали! Стараться по традиции начнем с того, что кто первый раз на канале или первый раз слышит о бирже Biswap, скажу, что это децентрализованная биржа, на которой мы с вами просто подключаемся своим кошельком Metamask, сейф пал, нам не нужны никакие верификации, затруднительные QS, прохождение, отдавать какие-то документы, мы здесь сразу пользуемся всеми преимуществами, в том числе... Покупка и продажа криптовалюта, участие в IDO, пользоваться NFT-маркетплейсом. И самое главное, что я здесь делаю, это приумножаю свои криптоактивы путем стейкинга и путем фарминга. Двойных лаунчпулов и путем нового мульти-реверт-пула. Также, ребят, кто не знает, сейчас происходит грандиозное событие у них, акция где вы можете зайти и до 30 сентября, еще есть время, пройти тест, изучить информацию о Biswap, ответить правильно на вопросы, заполнить форму. Кто не знает, как это делать и что с этим делать, подробно я снимал отдельное видео. Вот ссылочка справа вверху. Обязательно посмотрите и сделайте, и поучаствуйте, потому что здесь розыгрыш, суперприза 50 тысяч долларов или Mercedes-Benz. Ну и также много других призов. Обязательно участвуйте. Ну и вкратце, ребят, о SafePal. SafePal это кошелек. Кошелек для хранения криптовалюты и для пользования данной криптовалюты. Через него мы можем тоже и стейкать, приумножать свои активы. И самое главное это делать безопасно, держав всего лишь смартфон у себя в кармане. SafePal это крутой мобильный кошелек и очень безопасный. Вы можете скачать на свой смартфон или Android вы можете скачать и установить его в свой браузер, такой как Chrome, Firefox, например. Ну и также вот здесь вы можете прошивать э и устанавливать новую прошивку для своего аппаратного кошелька. Да, у них есть даже аппаратный кошелек холодного хранения, где вы можете за 50 баксов его заказать и безопасно хранить свою криптовалюту. Ну а чтобы быть вариативным, пользоваться всеми услугами и быть мобильным, Зарабатывать, приумножать и сразу там продавать криптоактивы Я рекомендую использовать мобильную версию Она самая, как по мне, обширная И у нее много возможностей И самое главное, это все у нас в кармане То есть мы очень быстро можем через SafePal Подключиться к той же бирже Biswap На которой мы сейчас будем подключаться Я все это покажу И продавать, покупать, стейкать, фармить Приумножать свои активы Это очень круто, ребят Переходим на мой телефон и смотрим внимательно ну что ж, друзья, вот так выглядит внутри кошелек SafePal, когда вы скачаете, и установите у себя его в телефоне. У меня тут есть немножко денежек, как вы видите. Вам нужно самое главное, это при скачивании создать свой пароль и сохранить сид-фразу. По этой сид-фразе вы сможете всегда восстановить доступ к своим средствам. Это очень важно и обязательно сделать. И не храните эту фразу нигде в интернете, запишите ее где-то и отложите у себя в надежном месте. В данном кошельке вы можете пользоваться различными сетями, но нас сейчас интересует сеть Binance Smart Chain, так как именно биржа BESWAP работает в сети Binance Smart Chain. Так вам нужно в сети BEP20 зачислить сюда немножко BNB, чтобы было для оплаты транзакций. Видите, у меня тут 0.4 BNB осталось. И если изначально вы хотите добавить любой какой-то токен, например, BSV, вот у меня он добавлен, я возьму его и... Например, скрою. Как же мне его найти? Ну, во-первых, опускаете снизу, нажимаете «Управление монетами». Здесь пишите «Поиск BSV». Появляется токен BSV в сети BEP20. То, что нам нужно. Нажимаете «Ползунок» и нажимаете «Ок». Все. Заходите на главную страницу. Опять видите, у вас токен BSV появился. Количество токенов, сколько это в долларах по сегодняшнему курсу и цена токена. И так вы можете добавлять кошелек любой токен, который вам нужен. Чтобы перевести сюда монетки на BSV, например, пополнить кошелек, вы нажимаете на BSV и нажимаете здесь получить. Здесь вас предупреждает, не отправляйте токены в сети BEP2 или ERC20, только в сети BEP20. Вы нажимаете ОК, хорошо, здесь копируете адрес, либо поделитесь, если кому-то хотите скинуть, либо просто сканируйте этот скриншот. Если отправить, также сам нажимаете «Отправить». Здесь вставляете адрес, кому хотите отправить. Вставляете там количество монет. Далее и отправляете токены, куда вам нужно. Далее здесь есть вкладочка «Торговля», «Рынки». Вы можете подключиться, посмотреть, что сейчас происходит на рынке. BTC, QSDT, например. Купить, продать. Но для этого вам нужно будет законодательствовать через биржу. Например, там Binance. Но я этого не делаю. Если я торгую на бирже, на бирже то есть приложение для биржи. Но все-таки такая функция есть, чтобы вы знали. Также самое здесь есть вкладочка обмен. Вы здесь можете обменять, например, выберем токены. У меня Мумбима есть, есть токены BSV. Да? Я, например, хочу обменять все токены Мумбима 359 монет на BSV. Таким образом, я получу 569 токенов. Нажимаете Далее, и транзакция у вас проходит. То есть вы здесь внутри тоже можете. Делать постоянно быстрые обмены. Если э, нажать Bridge, это мост, вы, например, можете с сети э, BEP20, вот монету BNB, да, в сеть Binance, просто BEP2. Какое количество? Там максимальное далее и по мосту вот эта транзакция пройдет, и у вас сети BEP20 уже перейдет в сеть BEP2. И также Exchange, то, что я говорил, биржи, там, Exlobal, подключить Binance и Apollo Xdex. Далее вкладочка DAPS, это уже ближе к нашей теме, то, что нас интересует. И здесь вы видите, смотря в какой сети находитесь, если подключаться к Uniswap, это сеть там ERC20, там PancakeSwap, BEP20, ну, нас интересует вот наш без biswap Вы нажимаете и кошельком SafePal подтверждаете там, что вы сюда переходите, подключаетесь, у вас подключился кошелек и вы попадаете сразу на обмен бирже биржи Biswap, да? Здесь вы видите токены BNB ваши для оплаты комиссии. Они всегда должны быть. И здесь, когда вы нажмете, вам откроется и покажет, сколько у вас есть, каких токенов в сети BEP20. То есть, эти токены, которые у меня на кошельку, они в сети BEP20. То есть, если я ставлю AVA, я хочу, например, его продать вот здесь быстренько. Я вот так переключил, продаю один AVA полностью, нажимаю там approve и продаю по цене Сегодняшнего курса там по 75 долларов. Все, нажали, продали. У вас в кошельке SafePal появятся токены USDT в сети b 20 То есть это тоже очень круто. То есть все то, что мы на компьютере делаем, теперь у нас есть возможность сделать на бирже. Нажимаете здесь кнопочку, например, ORN Нажимаете Stake pool И здесь вы можете застейкать любые монетки, которые есть в дальнем пуле. Сейчас есть двойные лаунч-пулы. Вот как раз Orn BSV ТВТ, Недавно добавился я в свой телеграм-канал, давал информацию. Обязательно туда тоже подписывайтесь. Потому что я обязательно после этого видео проведу еще конкурс на монетки BSV, где у вас будет возможность их выиграть. И вся информация будет как раз в моем телеграм-канале. И вот путем двойных лаунч-пулов на момент написания видео под 133 процента годовых вы можете отправить там Токены BSV и зарабатывать BSV плюс TVT. То есть очень-очень крутая возможность, которой я пользуюсь. У меня просто через кошелек Metamask застейк, она тоже есть в трех пулах. Таким образом я увеличиваю там свои токены. Далее во вкладочке фармы вы можете зайти и создать тоже ликвидную фарму и зафармить токены. Кстати, если у вас есть токены CFPAL, а в данного проекта есть токены CFP, которые тоже очень перспективы, далее покажу. И вы можете здесь создать пару, например, CFP, BNB, нажимаете, нажимаете Enable Farm, там подписываете транзакцию, подтверждаете, и 50% токенов CFP и BNB закидываете в пол, создаете ликвидность, и под 7 и 7,8% годовых вы можете отправить на фарминг. И таким образом вы будете получать от этой пары и Стайкая SafeP и BNB, вы будете получать дополнительно токены вознаграждения в токенах BSV. То есть тоже очень крутая возможность. Обязательно можете ее использовать. Но сейчас я вам покажу, как через кошелек SafePal, через вкладочку Orn. Просто под более высокие проценты это все делать. Смотрите, чтобы э, выйти отсюда, я вам рекомендую всегда вот нажимаете здесь на кошелек и нажимаете Logout, выйти, да. И вот здесь крестиком нажимаете справа, все, вы вышли с DEX. Далее, вот справа вкладочка Earn, мы ее нажимаем и смотрите, какие здесь есть возможности. Мы с вами можем закинуть свои токены BSV и получать процент находности 36-48 годовых BSV. Плюс 44,5% в токенах CFPAL. Как это работает? Мы нажимаем на BSV, например. Нажимаем депозит. Давайте закинем вот в пул 500 токенов BSV. Что здесь происходит? Если я хочу дополнительно получать еще и токены CFP, CFPAL, да, то мне нужно застейкать на мои 500 токенов BSV 15 токенов CFP. Почему? Потому что на сумму застейкенных БСВ лимит в этом пуле 0.03 то есть если я тысячу э, монет БСВ закидываю то я могу закинуть 30 CFP в моем случае 500 БСВ и 15 CFP вот нажимаю максимальное количество и я буду получать проценты и в БСВ и в СФПАЛ я думаю здесь тоже понятно нажимаете депозит нажимаете там, рекомендованная комиссия подтвердить еще раз подтвердить. И делаем финальный депозит, где уже снимается комиссия в токенах BMW и равна она 2 долларам. И нажимаете подтвердить. Все, вы видите, общий баланс застейкенных моих монет составляет 145 долларов сейчас. 500 токенов BSV и 15 SAFE PAL. Я могу добавить, я могу забрать это все дело. Но чтобы их сейчас прям забрать, 0,1% я заплачу непоставленной комиссии. В течение трех дней уже будет там без комиссии. Но она все равно очень маленькая. Даже если сейчас забрать, это 0,1% не очень и много. То есть видите, да, насколько крутая возможность. И, например, во вкладке где депонировано, мы нажимаем, мы видим, что мы здесь застайканы в самом кошельке. Мы видим токены BSV у меня есть. И у меня еще есть пул uh, BSV BNB. То есть, если нажать вкладку Вот здесь, все видите BSV BNB. Биржа BISWAP мы можем получать э, через ликвидную пару 42,4% годовых и э, в SafePal 42 с 42,5% Вот где у меня пара депонирована просто уже, я например могу добавить токены да? Вот если я нажму добавить, здесь нужно нам будет создать, получить ликвидную пару Например у меня есть 0,4 BNB, если я делаю 0,2 BNB то мне нужно будет еще 190 токенов BSV. Чтобы добавить ликвидность, я нажимаю ⁇ Добавить ликвидность ⁇ У вас появится, потом добавляете эту ликвидность вот сюда, там максимально. Вам сразу здесь нужно будет добавить токены с AFP в зависимости, какая будет э, ликвидная пара. Если будет там 5, 3, то здесь наоборот не на 0,03 умножается, а на 2. Вот, если пара ликвидная будет там, вот как у меня 2,9, да, то я с AFP занес 5,8. То есть, я думаю, вам тоже здесь все понятно. Расформировать ликвидную пару то же самое. Как добавить, вот я показывал только что, так же самое убрать. Нажимаете максимум, вывести, выводите, забираете токены. И потом уже делайте, что с ними хотите. На таком медвежьем рынке, я считаю, это очень-очень крутая возможность. Именно через кошелек SafePal, через сотрудничество с биржей Biswap, такие возможности прямо у нас в кармане, это реально-реально очень круто. Я ими пользуюсь, я о них тоже недавно узнал и буду, естественно, пользоваться. Много дапсов, много всего, есть торговля, есть Swap. В общем, пользоваться кошельком одно удовольствие. Надеюсь, здесь, ребят, все вам понятно. Поэтому такое сотрудничество с BISWAP я считаю очень-очень выгодным. Во-первых, для популяризации самой биржи. Во-вторых, для удобства пользования, что мы это можем делать через мобильный кошелек, потому что не всегда мы можем быть, например, на месте где-то и пользоваться компьютером или макбуком. Поэтому в этом сотрудничестве я вижу только огромные плюсы. И надеюсь, оба эти проекта будут нас радовать и в дальнейшем своими какими-то новыми нововведениями. А мы будем пользоваться и зарабатывать криптовалюту. Что вы скажете, друзья, насколько был вам полезен этот ролик? Если да, поддержите лайком, пишите обязательно комментарии, пользуетесь ли вы кошельком SafePal, пробовали ли вы подключаться через него. GDEX биржа Biswap. Если нет, то будете ли? Обязательно-обязательно пишите об этом в Также, друзья, обязательно рекомендую подписываться на соцсети Biswap, в особенности телеграм канал и твиттер. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать никаких событий, которые проводит проект. Потому что каждый человек, который следит за любым проектом, соцсети, Twitter, Telegram, это основа и вы должны быть там в курсе всех событий, если вы инвестируете или пользуетесь данной площадкой. Ссылочки все я оставлю, конечно же, под видео в описании, ищите там, и добавлю ссылки также по проекту SafePal, где скачать кошелек, как скачать, ну и самое главное, добавлю информацию, как им пользоваться, и как пользоваться, правильно настроить и обезопасить себя при настройках и в будущем, чтобы вы могли правильно и надежно его использовать ну и а на этом у меня все друзья не забывайте также подписываться на youtube канал ставьте колокольчик чтобы не пропустить следующее видео а я вам всем желаю удачи всем профита всем пока